Всем привет! С вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях недавнего времени из мира музыки, музыкального оборудования и плагинов. И давайте начнем с компании Isotop. Компания Isotop анонсировала подписку, то есть она теперь переходит в том числе на подписочную модель, и вы можете пользоваться продуктами этой компании по подписке. Причем предлагается аж целых два пакета подписки. как утверждают сами разработчики направленные на музыкальных продюсеров и на музыкальных звукоинженеров, то есть для постпродакшена и различается цена этих подписок и также различается набор входящий, набор плагинов входящий в каждый из пакетов называется они Isotope Producers Club это собственно для продюсеров туда входит про Pro Nitron Pro Vocal Synth Pro нектар и даже входит что меня удивило мелодайн 5 uh, правда версия Essential это не полная версия мелодайна uh, music production suit uh, напомню что она направлена уже на звукорежиссеров то есть кто тот кто работает со сведением с мастерингом с редактированием звука там пакет продуктов чуть побольше и он уже направлен не на продюсеров а вот именно на профессионалов uh, студийного уровня туда uh, в этот пакет входит нейтрон про озон про RX Pro, Nectar Pro, n 5 Essential, IZotope Relay и Visual Mixer, то есть для визуального микширования. Ну, это основные продукты, как заверяют разработчики, в каждый из пакетов будет добавляться новые какие-то продукты, например, реверы от IZotope. И так далее но ну, общем довольно интересно но при этом я посмотрел цены они относительно тех же слой digital и например плагин альянс довольно высокие uh, producers club то есть пакет для продюсеров будет стоить 20 долларов примерно 20 долларов в месяц либо 200 долларов в год то есть это довольно так внушительно потому что например тот же слой digital стоит 150 долларов в год uh, подписка Music Production Studio Pro оценивается подороже, она будет 25 долларов в месяц либо 250 долларов в год. Конечно же разработчики также обещают, что будут в личном кабинете каждому подписчику будет доступны видеоуроки от Berklee. Это довольно круто, но опять же напомню, у Slate Digital есть подобная вещь. Там правда делают сами, сами разработчики Slate Digital и их продюсеры делают очень классные видеоуроки. По, ну, в основном направленные на изучение плагинов от Slate Digital Но не только, там довольно много полезных курсов Ну вот я думаю, что iZotop решили пойти по тому же пути И сделать такую экосистему вокруг своих продуктов Ну что ж, для многих, я думаю, это будет... Привлекательным, потому что покупать все вышеназванные продукты полностью, в полное пользование, даже по скидкам на Черную Пятницу, довольно затратно, можно потратить до 2, а то и 2,5 тысяч долларов, чтобы купить все пакеты. Так что, кто интересовался пакетами IZotop, вот можете посмотреть по ссылке в описании к этому ролику. Следующая новость также касается компании Isotop, а точнее ее сотрудничестве с компанией Native Instruments. Обе компании объявили о том, что они будут совместно э, сотрудничать над созданием неких продуктов. То есть пока нет э, конкретных заявлений, нет конкретики, что они будут делать, но, как говорят представители обеих компаний их вот это объединение направлено на то, чтобы улучшить жизнь музыкантам, видимо, создавать какие-то общие продукты. Также, я думаю, они будут работать над какой-то совместной интеграцией совместных продуктов. Напомню, что Native Instruments также потерпела изменения в этом году. В феврале из-за внутренних разборок компания была выкуплена частный такой инвесторным фондом. Который называется Francisco Partners, и вот, собственно, видимо, с, ру... с подачей этого фонда компания Native Instruments пошла навстречу Айзатоп, и вот они решили совместно делать продукты. Я не знаю, возможно, это маркетинговые ходы, чтобы поднять. Дела, улучшить дела у Native Instruments. Я, честно говоря, не знаю, что у них там происходит. В принципе, на рынке это довольно популярный разработчик музыкального софта и музыкального оборудования, таких как клавиатуры, звуковой карты и так далее. Но, видимо, новые э, владельцы компании Native Instruments видят в этом какую-то выгоду. В общем, мы, как музыканты, нам остается только ждать, к чему это приведет? Возможно, будут какие-то классные продукты представлены, которые сделаны усилиями обеих компаний, а обе компании, как я уже сказал, там работают довольно крутые профессионалы, поэтому продукты должны быть интересные. Компания Spotify анонсировала свой сервис «Радар» в России – для тех, кто не знает, радар это такая система, которая работала во многих странах, порядка 50 стран, которая помогает независимым музыкантам, то есть не подписанным на лейблы, скажем так, выстрелить, появиться перед глазами пользователей, слушателей, подписчиков spotify то есть там сидит определенная команда людей которые выискивает новые юные дарования в тех или иных жанрах и если им нравится они этих артистов начинают ну скажем так двигать внутри своей площадки. то есть они устраивают им какие-то пиар-компании они их вешают себе на сайт или в приложение где-то там на заглавных страницах то есть новая публика может познакомиться с новыми артистами если им конечно совпадают вкусы и жанры этих артистов и публики но так или иначе это поможет многим независимым молодым музыкантам найти себя и уже три коллектива из россии собственно попали вот в первый вот этот music радар от spotify и уже была сделана небольшая промо акция для этих артистов можете также перейти посмотреть в общем очень здорово что есть такой сервис, он действительно помогает, то есть там можно попасть в довольно популярные плейлисты от Spotify, то есть в алгоритмы можно попасть и за счет этого, естественно, увеличить как стриминг своих песен, ну и так, естественно, и привлекательность своего музыкального коллектива. Продолжая тему Spotify и стриминговых сервисов, недавно был опубликован отчет английскими профессорами бизнес-школы о том, что стриминговые сервисы не совсем честны. По отношению к музыкантам а именно что средства получаемые с подписки на стриминговые сервисы распределяются не очень э, ну скажем так открыто и честно между э, артистами подписанными на major лейблы и независимыми артистами что вы, вызвало некий резонанс в интернете особенно на музыкальных сайтах то есть это стали это исследование стали вовсю тиражировать публиковать э, но идея там заключается в том что Профессора, собственно, изучили э, отчетность, изучили то, как э, система платежей работает и происходит Я, честно говоря, все данные не смотрел, то есть я не смотрел, на чем основаны конкретные исследования На каких данных, на каких группах, на каких артистах и так далее Но, э, в принципе, ученые, вот эти конкретные профессор, профессора, я не думаю, что будут рисковать своей репутацией И если они такие заявления делают, значит, они на чем-то основаны и основная идея в том, что мейджор лейблы, троица основная, это Universal Music, Sony Music и uh, Warner, они... Uh занимают порядка 70 процентов всего стримингового рынка то есть они получают 70 процентов доли каждый месяц и только 30 процентов делятся между всей кучей остальных артистов которых естественно гораздо больше имеется в виду инди артистов которые не подписаны на мейджор лейблы и там очень много вопросов по поводу авторских отчислений и стриминговых отчислений и говорят о том что spotify предпочитает в первую очередь скажем так, кормить мейджор лейблы а уже остатки распределять между независимыми музыкантами В связи с чем конечно же э, артисты подписанные на мейджор лейблы получают э, со стриминга гораздо больше денег даже если в э, с точки зрения прослушивания их слушали там ну может быть больше но не настолько больше насколько они получают денег поэтому все не очень так прям Четко и скажем так, честно. И я надеюсь, что после этой статьи, после этого исследования э, со стороны Spotify пойдут какие-то изменения, возможно, возможно, будет какой-то ответ на это. Или они поменять чуть алгоритм, пересмотрят, э, что и как происходит. Ну, в общем, будем следить. Но довольно интересная информация, что вот они заговорили и опубликовали. Ну и напоследок поговорим о бесплатном софте, который э, появился в последнее время. Начнем мы с органа это пайп орган то есть настоящий орган не органа прям настоящий в виде библиотеки которая отдается абсолютно бесплатно компании Speedfire Audio и называется библиотека Labs Pipe Organ ну собственно представляет собой VST Audio Unit и AAX плагин который вы можете скачать прям по ссылке в описании который я оставлю и собственно установить и играть прям на живом органе звучит довольно классно в какой-то определенной музыке, я уверен, что подойдет и такое звучание добавит определенного драматизма. И последняя новость на сегодня, для тех, кто ностальгирует по 90-м и по звучанию 16-битных игр э, на приставке Sega, э, компания Infonic э, выпустила очень интересный плагин Bitcrusher, который понижает качество звучания до вот того самого 8-битного звучания э, из видеоигр. Довольно интересный плагин, также бесплатный, распространяется во всех форматах популярных, на Mac и на Windows. И вы можете его скачать и под свой звук, скажем так, прогнать через вот этот бикрашер и получить звучание, похожее по характеру вот этого искажения на звучание приставки Sega. Довольно интересный плагин, также переходите по ссылке в описании, скачивайте, пробуйте уверен, вам понравится и кому-то даже зайдет в музыкальном продакшене. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Увидимся с вами в следующем выпуске. Не забывайте подписаться на канал Logic Pro Help и поставить колокольчик, чтобы получать уведомления от нас о наших новых роликах. Напоминаю, что на нашем канале выходят не только новости, а также анонсы новых видеокурсов, которые мы довольно часто выпускаем. Также выходят бесплатные уроки по Logic Pro, разные советы, видео-ответы, обзоры аудиоплагинов, поэтому подписывайтесь, смотрите то, что уже доступно на канале, если вы только с нами недавно. Там очень много видео, собственно, по Logic, очень много видео по плагинам и также много советов по работе со сведением мастерингом музыки. Ну и также переходите на наш сайт musichelp.ru, на котором представлено большое количество наших видеокурсов по разным тематикам э, в лоджик Pro. Э, вы можете их изучить. Но также есть курсы, которые можно применять, знания, из которых можно применять абсолютно в любом секвенсоре и даже на микшерной консоли аналоговой. Так что переходите на наш сайт и там же можете вступить в наш закрытый клуб в котором вы получите доступ к нашему чату абсолютно бесплатно наш чат в телеграме в котором уже почти 800 человек мы каждый день общаемся обмениваемся опытом я отвечаю там на вопросы довольно часто каждый день проверяю так что вы можете туда подключиться есть вас какие-то вопросы по лоджику по музыкальному оборудованию задавайте я или мои коллеги или другие пользователи чата вам с удовольствием помогут так что заходите, подключайтесь к нашей э, внутренней экосистеме Logic Pro Help. Будем с вами на связи. Э, с вами был Дмитрий Урсул. Желаю всем успехов в творчестве. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.